Здравствуйте, это снова с Стрельников Артем, поговорим про удобство использования ЦП в бизнесе. ЭЦП – это электронная цифровая подпись, сейчас она все больше и больше распространяется в сфере предпринимательства и набирает обороты, скажем так. так первое – это регистрация, очень удобно регистрироваться с помощью ЭЦП, не нужно оформлять бумажных документов, не нужно ходить к нотариусу, можно просто, там, например, у юристов или самостоятельно подготовить пакет документов на ИП или на ООО, подписать его ИЦПшку и отправить, и получить документы в электронном виде, заверенные цп налогового органа. Что, в принципе, ну, тоже удобно. Вот. Экономим на госпошлине 4000 рублей за ООО за и 800 рублей за регистрацию ИП. Далее. Это изменения. Любые изменения по ООО или по ИП э, можно делать, практически любые, можно делать через ОЦП. И получается так, что тоже не нужно ходить к нотариусу, можно быстро все оформить, быстро подать документы и, соответственно, быстро получить результат. Третий момент – это отчетность. Отчетность сейчас как бы, практически все сдают в электронном виде через различных как бы, операторов типа СБИСа или Контура, и ЭЦП-шка позволяет вот ее сдавать. Можно ее делегировать, скажем так, бухгалтеру, и бухгалтер это ИЦП подписывает отчеты и отправляет их в налоговую. Ну и такой последний момент, наверное, это ЭДО. ЭДО – это э, когда мы сдаем, когда мы можем подписывать документы с контрагентом не в бумажном виде, а в электронном. Но, правда, для малого бизнеса пока не очень сильно распространено, а крупный бизнес повсеместно вводит. И если, например, вы работаете с крупной организацией типа Мосэнергосбыта или что-то подобное, она как бы… Ну, некоторые организации заставляют… Э, подключать еду, вы тоже подключаете еду, платите за него, но при этом у вас никаких бумаг, вы можете тоже быстро подписать документы в электронном виде. В общем, все преимущества современного мира цифровизации бизнесу предлагаются через использование ECP.